Привет всем-всем друзьям! С вами, как всегда, Ревкаций Фуддинов. В прошлом выпуске своего журнала я остановился на том, что джазовая музыка уже повсеместно распространилась буквально во всех течениях, направлениях нашего эстрадного искусства. Джазовые пьесы в стиле свинг, бит получили огромное распространение и исполнялись практически всеми музыкантами того времени на разных праздничных заводских вечеринках, в клубах, на танцплощадках. Это было повальным явлением того времени. Эта музыка, конечно, трансформировалась у нас в виде песен советских композиторов, а также в виде танцев, таких как буги-вуги, рок-н-ролл. В шестьдесят первом году был снят художественный фильм «Человек-амфибия», а массовый показ в кинотеатрах этой картины был летом 62 -го года. Интересно то, что сценарий этого фильма пролежал на пыльных полках студии фильма целых 10 лет. Великолепный актерский состав, замечательная музыка композитора Андрея Петрова – все это подняло рейтинг картины, на высочайший мировой уровень. А молодой, еще никому не известный актер Владимир Коренев после этого фильма оказался наипопулярнейшим и знаменитым. Ну а вот твист запрещался. Это до сих пор у нас такая болезнь. Запреты, понимаете? Мы до сих пор болеем этой болезнью. И поэтому все хорошее к нам приходит с огромным опозданием. Что касается Твиста, он также получил распространение в виде песен советских композиторов. И поэтому мне хотелось бы поговорить о жарком лете 1963 года. Это замечательная певица Тамара Миансарова. Обратите внимание, как она очень ненавязчива, Аккуратно показывает, как бы намекая нам, что это танец твист. Если бы она сделала это очень конкретно, нарочито, наверняка эту песню бы запретили. Песенка эта была польского происхождения, только текст был написан на русском языке. Руди-руди-руди-руди-рыц, а по-русски рыжик. Руди-руди-руди-руди-рыц, подойди поближе. Вот такие слова. В то время на советской эстраде появился яркий, обаятельный певец из Азербайджана Муслим Магомаев, обладающий красивым, насыщенным, мощным тембром голоса. Песня Арноба Баджаняна «Лучший город Земли» с очень большими трудностями получила разрешение на исполнение в радиоэфире, а также допуск грамзаписи. Министром культуры СССР в то время была Екатерина Фурцева, которая строго следила за репертуаром всех и вся, и всячески старалась оберегать театр, кино, эстраду от плетворного влияния Запада. Наша эстрада в то время все-таки значительно уступала полякам, чехам, немцам и особенно Югославу. Певец Джорджи Марьянович был у нас в те годы очень популярным, а эта песня звучала ну просто повсюду, летом 63 года. Опять от меня сбежала последняя электричка. Эта дебютная песня никому еще неизвестного молодого композитора Давида Тухманова в исполнении певца Владимира Макарова также стала популярной конце 63 года здесь я хотел бы заметить о качестве песенных текстов вы бы сегодня сказали так я метнулся к вокзалу согласитесь это чепуха тем не менее это бич советской эстрады такие вот стихи для песен и тем не менее в этой песне есть главное Настроение зеленый свет светофора зависел всегда у нас только от протекции. Каникулы любви это песня японского женского дуэта Пинас, вышедшая в 1963 году и получила высокую международную популярность. Авторы песни Хиросима Миатава и Такига Иватан. Уже в 1964 году она была издана в СССР, всесоюзной студии грамзаписи «Мелония». В третьей части сборника, который назывался «Музыкальный калейдоскоп» и пользовалась огромным успехом. А позже поэт песни Леонид Дербенев написал текст на русском языке к этой песне. Так появилась новая песня «У моря, у синего моря» которая тоже получила достаточно широкую известность в нашей стране. Ну и в заключение, я хотел бы искренне всех вас поблагодарить за ваше внимание. Пожалуйста, смотрите мои свежие выпуски моего журнала. Подписывайтесь, желательно подписывайтесь на моей странице в YouTube. И как всегда, ровно через неделю, Будет очередной выпуск журнала Music Sky. Всего хорошего!